Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать свою камбрию. Вот это растение, огромное, больше 50 сантиметров высоту, я купила в прошлом году под названием камбрия. За сентября месяца и по 2 апреля сегодня моя камбрия нарастила вот этот вот рост вот и сегодня поливая это растение я обнаружила вот такую видите новин новость вот начал свой рост цветонос одновременно камбрия наращивает цветонос бульбу и Море корешков. Когда зацветет, я вам покажу. И мы вместе узнаем, какое это растение в самом деле. До свидания, до новых встреч!